Паровозик из Ромашкова и другие мультфильмы. Книга из серии «Мой телевизор». Смотри мультфильмы и слушай забавные истории любимых героев. Нажимай на кнопочки на волшебном пульте и отправляйся встречу приключениям вместе с мультяшками. В этой книге собрано 18 каналов. Нажимая на кнопочки на пульте, ребенок сможет выбрать любой из каналов и послушать мультфильм. Паровозик из Ромашкова. Все паровозы были как паровозы, а один был странный, он всюду опаздывал. И вот однажды начальник станции ему строго сказал, если еще раз опоздаете... и ни разу не остановился. О, Мама для мамонтенка. Однажды на берегу ялитого океана солнечный лучик нашел ледяной кубик. Лучик согрел его, и изо льда показался мамончок. Мамонтенок смело забрался на Зину и поплыл. На белом своем на белом. друг Человек собаки друг Это знает все вокруг Это знает все вокруг Понятно всем как дважды два Нет добрее существа Лапу первым подает Лапу первым подает Волю первым не дает